Кстати, в лаосе бананы жарят вот таким образом. То есть целиком жареные бананы заворачивают листья. А, их разрезают и заворачивают листья. Чем то еще добавляют, непонятно буду, Ну, а здесь прохолодительные напитки. Молодежь только что разъехала, была толпа целая. То есть, все холодное. А здесь школа. Вот про этот я говорил. Германия, техника, колледж. А немецкий технологический колледж какой-то ну да, учебное заведение нам мы сейчас с вами нам надо направо повернуть а мы сейчас чуть-чуть прямо пройдем по ходу движения посмотрим видно с этого реку речку миконг или нет потому что как бы, ну, живую ни разу ее не видел. Ну, к воде не подходил имею в нее ввиду. Хочется посмотреть с берега, что это такое. Хотя бы раз в жизни побывать. А то третий раз уже в Лоосе ни разу не был на реке. В общем, такие же макашницы тоже присутствуют. Тоже хайпношнее движение. Особенно среди байкеров. В общем, дорогу переходим, посмотрим, пропускают пешеходов. Пропускают. Хороший мальчик. Так, ну что. Сейчас пройдемся, посмотрим. Пойдемте, наверное, прям к берегу. Через... Ушири. Думаю, змеи не будет и всякой там нечисти Сейчас, тем более, дождик прошел, прохладненько Они в основном, когда солнышко вылазит, погреться Главное, чтобы с дерева никакая херня не упала Какая-то слева кибиточка стоит, непонятная, заброшенная. Кстати, кто знает, напишите, как дела обстоят в Лаосе, именно когда кусает змея или какая-нибудь гадость. Есть у них вакцины, вот эти вот. В общем, мы подходим с вами к реке. Ну, не узкая и не широкая. Правда, берег весь заросший. Хрен к воде подойдешь. Да и особо лезть туда неохота, ребят, честно говорю. Не знаешь броду, не суйся в воду. Ладно, пойдемте обратно. Посмотрим с вершины. Вот с этой. Как говорится, нехер искать на жопу геморрой. Сколько смогли, столько и подошли. Ну, вода, я сразу скажу, что... Не такая уж и светлая, прозрачная. Вот, наверное, какой-то рыбак приехал, байк оставил, а сам рыбали где-нибудь внизу, снасти свои проверяет. В общем, хер его знает, что в ловосе ловить, честно скажу, ребят, делать здесь нечего. То можно пройтись про набережной, но потом там надо будет еще дольше идти. Поэтому пойдем проверенным маршрутом, которым сюда шли. Переходим дорогу внимательно, смотрим сначала налево, а в Таиланде сначала смотрим направо, ну смотря с какой стороны вы переходите, потому что в Лаосе еще раз говорю движение такое же, как в России. Так что будьте аккуратны и внимательны что в Лаосе, что в России, что в Таиланде. Так, ну что, девчонки и мальчишки, в общем, прогулка наша была неудачной. Вот такие вот такси, как я говорил. Туки местные, Чегевара. На этот бар он должен работать вечером, не знаю, будет он работать, не будет знаю вечерком ну честно у меня желания сегодня нет вообще никуда ходить а, ночью не спал сейчас пойду на спать завалюсь буду отсыпаться Я потом вечерком может быть спущусь посмотрю что здесь да как Опа. О. так ну что поехали к себе в номер вот так вот, девчонки, и мальчишки фрукты снимают с деревьев. Пусть уже не кидали. И там наверху обезьянка сидит Как он туда залез, херло, знает. Сейчас посмотрим, как будет слазить. He booked his flight to Norway already, in February or something. He you remember he uh, didn't have all these ideas in his news. then he, he talked to the people You know? Uh, right here, you know? You know? You know? В общем, обвязывает он веревкой фрукты Не получается Роботенка, конечно, опасная А что за фрукт хер знает Вот он, чувачок, там сидит у нас Развязал фрукты, потом обрубает. Но самое интересное, как он туда залазил. Прям очень интересно. А второй принимает внизу. Кто знает, опишите в комментариях за фрукт? Ну, не кокос, это точно. Ну что, наша обезьянка начинает слазить. Ну да, конечно, пиздец. У него никакой страховки нету, ребят. Он просто ногами и руками держится. Ебать, сейчас вот сорвется все, пизда. Ну, убийца, может быть, не убьется, но покалечится. Пожёстками прям. Батя, вот этот он стоит того, чтобы лезть. Это я его снимаю, он от меня убегает. Тут обезьянка прям. Смотрите как. Ёкс, ёкс. Это жесть. И таким же макаром он забирался туда. Ахилеть. Это вот прям кошка, блядь. Лавовская кошка. Лиз потел мокрый, мокрый наш герой. А стоит, скорее всего, все копейки. Так, ну что, мы уже покушали. Мы сейчас уже будем два часа выдвигаться за посольство за паспортами. И поедем потом домой. Обед у нас был на выбор. Я заказал себе миф строган, но в итоге он кончился, мне принесли курицу. Такую же. И пепси. В общем, все я запил. Чувак, конечно, сумасшедший. Весь мокрый вспотел, пока залазил и пока слазил. Вот такой вот кролик у нас. Кролики, кролики, мозолики. Да. В общем, самое что интересное в Лаосе я увидел, это как чувак слазил с этого дерева. Вот еще раз говорю, кто знает, что за фрукт, напишите, пожалуйста. Вот так вот он выглядит. Но это не Кокос. В общем, ребятишки, девчонки и мальчишки, попробовал этот фрукт. А, основание немножко твердое, как орех, похоже. А внутренность мягкая. Ну, честно, не понял, на что похоже. Если кто-то ел подобное, опишите, что за плод, как он называется. А, вон, тайки этой лавоски он сделал, он второй чувак забрал. Сейчас покажу. Как он выглядит. В общем, вот так вот сердцевина выглядит. Она мягкая. Сейчас он берет. Ну, в принципе, твердое. Такой твердый орешек. Но ножиком обычно можно наковырять. Почему она Сердцевину. Я уже попробовал, но камеру забыл включить, поэтому... Теперь по-новому снимаю все, показываю для вас. В общем, аккуратненько вылезает. Как плод, то есть это цельный, цельный плод. О, но. Окей. В общем, опенери. А, вот так вот она выглядит, в общем. Второй макмак. -мак. No. Я попробовал, ребят, говорю, мне не понравилось. Я не понял, что это за флот. Так себе. На любителя могу сказать. Это наш водитель. Я с ним всю дорогу проехал. Так что, кто поедет, будете знать уже. Отель вот так вот называется. Вот название отеля. Точку поставлю на карте, где мы находились. Рядом река Микон протекает. С правой стороны у нас салон Mercedes. Кстати, очень много Mercedes, ну, именно марки. Ну также присутствует Honda, Toyota. Вон поршик стоит у нас. Беленький, беленький поршик. И много а, символики Советской бывшего Союза, еще раз повторюсь.